Приветствуем вас в Суперкопилке! В Суперкопилке каждому новому участнику предоставляется 20$ долларов для знакомства с проектом. И в этом видео мы покажем вам, как на практике получить их за самый короткий срок. Прежде всего, вы должны знать, что Суперкопилка – это система взаимного финансирования, в которой участники финансируют друг друга. Финансирование – это безвозмездная передача своих денег другим участникам сообщества. А взаимное финансирование – это когда вы финансируете кого-то, а потом кто-то финансирует вас. Ваше участие в сообществе начинается с того, что вы получаете финансирование от других участников системы. Именно участники Суперкопилки финансируют вас суммой в размере 20 долларов, чтобы вы могли проверить проект в действии. Давайте посмотрим, как получить это финансирование на свою платежную систему. Сейчас вы находитесь в личном кабинете, который поможет вам участвовать в сообществе и получить выплаты. Обратите внимание, что проект использует свою внутреннюю единицу тету, которая приравнивается к 1 доллару. Например, 5 тет – это эквивалент 5 долларам. Сразу после регистрации у вас, как у нового участника есть несколько бонусов, которые помогут вам быстро разобраться со всеми возможностями проекта. Давайте рассмотрим их. Бонус новичка плюс 5 тет. Бонус за первый вклад плюс 15 тет. Рекламный режим бонус 189 тет. Стратегия пассивного дохода с доходом до 1500 тет еженедельно. В этом видео мы расскажем только про первые два бонуса, благодаря которым вы сможете получить финансирование от участников суперкопилки в размере 20 тет. Как получить остальное вы узнаете в другом ролике, когда вам станет это интересно. Все бонусы имеют ограниченный срок действия, и первый из них бонус новичка в размере 5-тет необходимо использовать за первые 7 дней после регистрации, иначе он сгорает. Поэтому времени мало и сразу переходим к действиям. Вы находитесь на главной странице личного кабинета. Здесь вы можете видеть свой бонус новичка, подарок в размере 5-тет. Сейчас мы покажем шаги, которые позволят вам получить эти деньги на свою платежную систему. Переходим в меню «График выплат». Первым шагом мы используем 5 чтобы профинансировать других участников сообщества. Для этого необходимо создать программу взаимного финансирования «Депозит». На этой странице вы видите сроки, через которые вы сможете получить выплату. 1 неделя, две недели и так далее. Мы хотим получить первую выплату как можно скорее, через одну неделю. Нажимаем на кнопку «Создать депозит с выплатой плюс 30%». Обозначение на кнопке 1.30 указывает, во сколько раз будет увеличена сумма вашего вклада при создании программы на выбранный вами срок. В данном случае сумма вклада по окончанию срока действия программы увеличится на 30%. Например, если вы вкладываете 5 ТЭД, то по истечению срока 1 неделя получаете 6,5 ТЭД. То есть, другими словами, доходность по данной неделе составит плюс 30%. Указываем название нашего депозита, например, на кафешку. В поле «Депозит» указываем сумму 5 ТЭТ. Максимально возможная сумма вклада уже указана. Обратите внимание на дату и размер выплаты. Выплата наступит через одну неделю. Нажимаем кнопку «Добавить». После создания программа сразу отображается в графике выплат где мы видим, что программа «Депозит на кафешку» отработает через одну неделю. Также полную информацию по созданным программам вы можете увидеть в активных программах на главной странице вашего личного кабинета. Прошла неделя. На баланс поступила выплата 6,5 ТЭТ. Отработала программа на кафешку. Теперь полученную выплату запросим на вывод – но перед этим необходимо завершить полную регистрацию и пройти верификацию в сообществе, подтвердив свое личное участие. Как это сделать, вы узнаете в ролике по ссылке, которая сейчас отобразилась в правом верхнем углу этого видео. Перед этим вам также понадобится иметь кошелек в одной из платежных систем. Как это сделать, вы узнаете в ролике, который сейчас отобразился в левом верхнем углу этого видео. Нажимаем «Запросить на вывод». Выбираем платежную систему, указываем всю сумму 6,5 ТЭТ, которая поступила на баланс после получения первой выплаты. Нажимаем «Отправить». Наша служба безопасности в течение 24 часов проверит вашу заявку и, вероятнее всего, вам позвонят, поэтому будьте на связи. После одобрения заявки вы получите выплату в размере 6,5 долларов на свою платежную систему. Таким образом, вы уже узнаете, как получить первую часть от бонуса 20 ТЭТ. На этом вы могли бы остановиться и завершить свое участие в Суперкопилке, отказавшись от получения второй части бонуса в размере 15 ТЭТ. Но если вам интересно, то дальше мы расскажем вам, как получить еще 15 ТЭТ и также вывести их на свою платежную систему. Вторая часть бонуса дается вам за то, что вы профинансируете участников системы новыми деньгами в размере 15 Т, поэтому она называется «Бонус за первый вклад». Новыми деньгами называются деньги, которые вы еще не получали из системы в виде выплат. Например, если вы пополните баланс теми 6,5$, которые вы уже вывели на свою платежную систему, то они будут считаться старыми деньгами, так как вы их уже получали в виде выплаты. Таким образом, чтобы получить вторую часть бонуса в размере 15 т, вам необходимо пополнить баланс именно новыми деньгами в размере 15$. Для этого вы сначала пополняете баланс на сумму 6,5$, долларов старыми деньгами, а затем еще 15 долларов новыми деньгами. В сумме у вас должно получиться 21 с половиной доллара. Как только вы это сделаете, а также создадите программу на эту сумму, вам тут же будет начислен второй бонус в размере 15 тэг. Далее тут все то же самое. Вы на эти бонусные деньги создаете программы и дожидаетесь выплат в общей сумме 46,38 тэг. Вложив всего 15 долларов своих личных денег, вы можете запросить на вывод 46,38 долларов, что в три раза больше. Как вам такое знакомство с проектом? Итак, мы показали вам, как получить первые 6,5 долларов на вашу платежную систему. Давайте с этого момента рассмотрим ваши дальнейшие шаги, которые позволят получить еще 40 долларов сверху. Для пополнения баланса переходим на главную. Нажимаем зеленую кнопку Пополнить баланс. В новом окне выбираем свою платежную систему. В поле «Сумма USD» прописываем сумму пополнения 21.50$, которая состоит из 6.5$ старых денег и 15$ долларов новых денег. При вводе суммы в долларах система автоматически переводит сумму в тету. Нажимаем «Пополнить». Средства зачислены на баланс. Теперь нам необходимо на сумму 21.5 тет создать программу взаимного финансирования. Переходим в график выплат. Создаем программу «Депозит» на ближайшую неделю. Даем название депозиту, например, на билеты в кино. Максимально возможная сумма вклада уже указана. Выплата наступит через две недели такого-то числа. Нажимаем кнопку «Добавить». На остаток вашего баланса также создаем еще одну программу по такому же принципу и ожидаем срок наших выплат по созданным программам. После чего на баланс вашего личного кабинета будет начислен бонус за первый вклад в размере 15 ТЭТ, которые также необходимо задействовать на создание программ взаимного финансирования. Создаем программу на ближайшую неделю. Далее ожидаем выплаты по всем ранее созданным программам. Прошло 4 недели, выплаты по программам поступили на баланс. И теперь вы можете вывести на свою платежную систему 46,38 ТЭТ при вкладе своих 15. Здорово, не так ли? На этом наша видеоинструкция завершается. В следующих видео мы вам покажем, как получить еще плюс 189 ТЭД, используя еще одну эксклюзивную возможность для новых участников, которая называется рекламный режим сообщества. Успехов и больших накоплений вам вместе с сообществом взаимного финансирования «Суперкопилка».